Ну и сопутствующая проблема. У многих россиян, которые застряли в Европе, заканчиваются визы. Иммиграционное законодательство некоторых стран предусматривает возможность продления срока действия документов. Для этого должны возникнуть экстренные обстоятельства. Однако не всегда достаточно даже официального введения режима чрезвычайного положения. Елена Таранова с нами на связи, адвокат из Испании. Елена, здравствуйте. Да, здравствуйте. Что делать людям, которые, у которых заканчиваются визы? Ну, в данном случае я рекомендую обращаться в органы местной власти, в данном случае полицейские участки по месту нахождения, для запроса о продлении периода э, нахождения. Данный процесс, он в принципе, предусмотрен иммиграционным эми законодательством Испании э, на протяжении уже достаточно большого количества времени, с момента э, опубликации и принятия действующего иммиграционного закона. Поэтому, в принципе, да, действительно необходимо подтвердить, в чем исключительный случай – Само наличие объявления чрезвычайного положения, естественно, это не, не является прямым основанием по причине того, что, в принципе, сейчас, насколько мне известно, консульство Российской Федерации в Испании собирают информацию о туристах, которые остались здесь и не могут выехать, с представлением чартеров и так далее. То есть в данном случае все-таки туристы, которые... Большая часть туристов, которые остаются здесь, по причине того, что там либо родственники, которые здесь постоянно проживают и как бы не хотят уезжать и так далее. Поэтому процесс предусмотрен. Да, действительно, проблематика состоит в том, что, скорее всего, полицейские участки по месту нахождения будут закрыты, хотя мне сегодня удалось по телефону связаться с двумя из них. Но запрашивать и как минимум иметь на руках заявление о том, что вы запросили, по причине, естественно, не нарушения, не усугубления своей визовой ситуации, своей визовой истории. Как-то консулы, дипломаты наши помогают все-таки, по вашим данным, или это сложно очень? Ними ну, по нашим данным, начнем с того, что юрисдикция консульства здесь, она не имеет никакого сильного значения, по причине того, что это юрисдикция э, страны. Э, поэтому то, что мне известно, консульство пытается собирать э, списки туристов, которые не могут выехать, потому что отменили рейсы и так далее, и так далее. Ну, все, кто столкнулись с данными, с данными трудностями. И я предполагаю, что, наверное, организовываются чартерные рейсы, но Здесь основная проблематика состоит в том, что есть определенные семьи, у которых например, мамы и дети живут здесь постоянно с видом на жительство, а, например, папы циркулируют по туристическим визам по причине того, что не могут находиться большой промежуток времени в Испании. Естественно, в данном случае здесь ну, уже остаются ну, как бы вместе со своей семьей. То есть это вот определенная часть населения, которая сейчас ну, как бы озабочена этим вопросом. В большей степени озабочена вопросом как бы не, не усугубления своей визовой истории в будущем. Поэтому процесс предусмотрен и... Елена, а вы в Испании сейчас находитесь? Да. А где, в каком городе? Валенсия. Как у вас там обстановка? Ну, абсолютно нормально. Сидим дома, стараемся минимально выходить. В данном случае офис у нас закрыт, но, ну, естественно, там онлайн, по телефону, по электронным почтам. То есть мы стараемся как бы поддерживать наших сограждан ну, максимально тем, чем возможно, чем возможно поддержать в данной ситуации. Вот Ну, надеемся, что этот период пройдет и все вернется в нормальное русло. Туалетную бумагу тоже разгромили в магазинах? Что в магазинах у Лично я туалетную бумагу не громила, может видели? Вам не досталось уже? Слава богу. Вот, честно говоря, лично я не видела, лично я не видела, вот и буквально последнюю покупку обычную домашнюю, которую я делала в магазине, то туалетная бумага стояла, вот. Потом, естественно, ну, кто смог, конечно же, купил чуть-чуть побольше в плане продуктов и так далее для... В, в, в основном для того, чтобы минимизировать дальнейший выход, как бы из в места, в публичные места, как магазины и так далее. А штрафы вот, но... есть, как в Италии, вот, за необоснованный какой-то. Да, выход да, из дома да, да, предусмотрен, угу. да, предусмотрены штрафы, э, то есть за нарушение условий э, режима чрезвычайного положения, то есть там штрафы от 600 и до, если я не ошибаюсь, 30 или 60 тысяч евро, в том числе. Предусмотрена уголовная ответственность за неповиновение органам а, а, власти. Надеюсь, что данная меры вряд ли будут использована. Но штрафы предусмотрены и как бы, да, Сколько? Существует. Какой штраф? От, если я не ошибаюсь, от 600 до 60 тысяч евро. Ого. В зависимости от тех тяжести. Угу. Спасибо вам большое за этот комментарий тоже. Елена Таранова, адвокат из Испании, была с нами на связи.